Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами историей моей жизни и снять такое видео, как Draw My Life. Я родилась 5 апреля 1995 года в небольшом городке Ставропольского края в городе Изобильном. Родители долго не могли дать мне имя, потому что каждый раз, когда мама предлагала очередное, мой папа говорил, что знал девушку с таким именем, и она была странной. Таким вот методом ассоциации дошли до Наташ, и знакомых с таким именем не оказалось. Я была очень шкадливым ребенком, и стоило только родителям отвернуться, как я чего-нибудь творила. Например, я до безумства любила есть мамины помады для губ. В первый класс, как и большинство детей, я пошла в 7 лет. Это была школа номер 3. Друзей мне было найти легко так как с большинством моих одноклассников я была в садике. Наверное, поэтому родители, побыв со мной на линейке, какое-то время поехали на работу и сказали, что заберут меня после первых уроков. Однако все пошло не так, как они планировали. Мы с моими друзьями просто ушли гулять после линейки по городу. И мы очень сильно удивились, когда в один момент Рядом с нами остановилась машина, и из нее вышел мой папа, который ругался на нас. Просто получилось так, что все дети уже вернулись домой. А нас троих даже никто и не видел после линейки. И оказывается, нас искала целая школа. Дома, когда мне читали выговор родители, я не понимала, почему. Ведь считала, раз я пошла в школу, то уже самостоятельная девочка. И могу дойти до дома сама. До четвертого класса я была круглой отличницей. Но потом что-то пошло не так. И тут можно выделить две причины. Первое: На день рождения родители подарили мне дэнди, и я влюбилась в восьмибитных человечков и музыку. А вторая. Я перестала понимать математику. Я даже помню, как папа прятал от меня в наказание игровую приставку для того, чтобы у меня был стимул учиться лучше. Однако я всегда находила Дэнди и играла в тихую, пока никого не было дома. Когда мне было 9 лет, у меня родился брат Сергей. Я его безумно любила и обожала, но в то же время ревновала, так как родители уделяли ему больше времени, и мне казалось, что меня меньше любят. Теперь, когда я выросла, я понимаю, почему мама и папа всегда улыбались, когда я говорила им, что меня они не любят. В возрасте 12 лет в нашей семье случились проблемы. И нам пришлось продать дом. Это событие травмировало мою детскую непосредственность. И с меня спали розовые очки. Я стала думать более взрослая. Из-за чего в школе меня начали считать странной. Я замкнулась в себе. И практически два года у меня не было друзей. Вскоре я подружилась с одной девочкой, которая тоже столкнулась с проблемами в семье. И спустя какое-то время мы стали лучшими подругами. И ей надо отдать должное за то, что благодаря ей я узнала о группе Рамштайн, в которую в будущем влюбилась до безумия. В результате, когда в классе надо мной стали издеваться, у меня была подруга и духаст в наушниках, которые помогли мне справиться с депрессией и волной негатива. 15 лет я поехала в Москву на летние заработки, о которых вы слышали из серии моих видео о личном дневнике. Поэтому рассказывать снова, думаю, нет смысла. Могу сказать одно, что Москва меня изменила и сделала более дерзкой. Я накупила себе черные одежды, цепей, отрастила косую челку и начала так ходить в школу. Если меня кто-то обижал, я могла дать сдачи. Пару раз даже дралась, защищая свои интересы. Причем один раз ударила мальчика кулаком по лицу, за что мне до сих пор неловко. Мне настолько сильно понравилось в Москве, что я предложила своей семье переехать туда. И как понимаете, 11 класс я заканчивала в московской школе. И это было самое лучшее время в моей жизни. Потому что в этой школе меня приняли как родную и все между собой дружили. К этому моменту мы уже встречались с Денисом. Он встречал меня каждую субботу из школы с букетом цветов и конфетами. Несмотря на то, что ему приходилось ездить с одного конца Москвы на другой. И путь занимал больше часа. Очень долго я, мама и Денис скрывали от моего папы, что встречаемся. Так как его могло испугать, что мой парень старше меня на 7 лет. И я боялась, что папа запретит нам общаться. Когда же я их познакомила, папа был очень насторожен и присматривался к Денису, пытаясь понять, не обидит ли он меня. Как вы поняли, проверка была пройдена. Кстати, именно Денис подтолкнул меня к блогерству. Мы хотели продавать необычных на тот момент кукол Monster High, которые мне безумно нравились. И Денис предложил мне делать на них обзоры. А в качестве зарплаты я могу оставлять одну любую куколку из партии себе так я и начала вести канал на ютубе Около года я снимала обзоры на кукол, но потом производитель удешевил производство данных куколок, и они стали не такими уникальными, как были раньше. Поэтому, подумав, мы решили попробовать снимать лайфхаки, и наш канал зажил новой жизнью, да и мне понравилось это больше, чем обзоры, так как появилась возможность для творчества. Я могла выступать режиссером, сценаристом, оператором и монтажером. Спустя два года наших отношений мы с Денисом поехали в Лондон, Визион сделал мне предложение руки и сердца, но это уже другая история. Если вы хотите услышать нашу романтичную историю полностью, то давайте наберем 30 тысяч лайков, и мы приступим к съемкам. Не забывайте подписываться на канал. Пока-пока!